приветствую вас на своем канале нлп и психология сегодня я хочу вам рассказать о пресупозиции, которая называется любое поведение представляет собой наилучший выбор доступный на данный момент она такая длинненькая чтобы четко она звучала я ее прочитала вот, любое поведение Самое идеальное на данный момент, это вот моими словами. Что это значит? Это значит то, что когда вы совершаете, скажем так, тот или иной поступок, вы принимаете определенное решение. И, возможно, вы потом думаете, что это неверное решение, что можно было бы поступить как-то по-другому или еще что-нибудь. Так вот, я вам хочу сказать, что это заблуждение, потому что такие мысли они настолько угнетают и они переводят нас в нересурсное состояние, которое не плодотворно положительными изменениями. Оно ведет нас вот именно к такому какому-то грузу, загонам, ненужным совершенно, которое как вампиры тянут энергию, которая может быть использована для более рациональных вещей да, в нашей жизни. Так вот, мы всегда поступаем ровно так, как можем поступить в данный момент. То есть по-другому мы не могли поступить. Вот именно наша внутренняя система, она так устроена, что э, все наши поступки, они обусловлены тем, что внутренняя система нас защищает, сама себя защищает. И поэтому это вот любые наши поступки, которые мы совершаем, они именно продиктованы вот этой вот системой защиты внутренней, внутренней нашей. Поэтому никогда не думайте о том, что не жалейте ни о чем. Вот принимайте все с благодарностью. И у вас будут положительные результаты. Лучше вот себя спрашивать, а чего я хочу на самом деле, когда я делаю вот то или иное действие, потому что любое, это уже еще одна пресупозиция, я о ней расскажу немножко позднее, она называется «любое поведение позитивно», да, любое, ну, оно немножко перекликается с этой пресупозицией. Вот. Поэтому, друзья, вот сегодня я вам рассказала эту пресупозицию, подробно описала ее, Пользуйтесь, применяйте ее в своей жизни и вы увидите, как в вашей жизни начнут происходить чудеса. И я стараюсь, чтобы в вашей жизни происходили чудеса именно в лучшую сторону, чтобы вы были более счастливей, успешней и радостней в вашей жизни.